Привет! Сегодня я буду готовить наверное по-настоящему веганский рецепт я буду жарить веганский стейк Для этого рецепта наверное лучше всего подойдет молодая капуста небольшого размера очень важно ее правильно разрезать если мы отрежем Капусту вдоль кочерыжки И вырежем себе вот такой кусочек Да? Плоский Есть вероятность, что при приготовлении Он может развалиться Поэтому я вам рекомендую разрезать лучше По кочерыжке Кочерыжка сработает как такой узел Который сдержит все листья капусты У меня пацаны сегодня бесятся Друг за другом бегают весь вечер Что я сделаю для начала Сначала я хочу Дать рисунок красивой капусте На... Разогреваем хорошо сковородку, добавляем немножко масла, чуть-чуть. И положим жариться. Как оказалось, капуста очень прожорливая на масло, пришлось добавить еще. Капуста пожарилась очень быстро. Наверное, меньше, чем примерно с каждой стороны. Ну, прям сразу и типа, потемнело. Приятно, кстати. пахнет, знаете, вот, даже вот чуть-чуть попробовал, чуть-чуть. Вот как пирожки с капустой. Вот, вот такая вот приятная. Кто любит капусту? Сейчас мне понадобится. Йогурт. Чистый. Белый. И очень важно сыр. Я буду использовать пармезан. что шорох на не Это был зефир. Теперь все красиво подготовим и продолжим. По моей задумке, я дальше буду капусту запекать в духовке, причем не накрывать. Я ее смазал йогуртом, чтобы йогурт вот в поры пропитался, так приятно, мне кажется, он будет не лишним. Поперчу и не солю. Не солю специально, потому что сыр пармезан соленый, лучше не досолить. Как Сейчас, а, очень важно, забыл специя с ума я всегда использую эту специю когда есть в блюде прицепки овощ очень люблю добавлять в классно рекомендую она вот просто вот, как-то подымает невероятно вкус овощей теперь сверху пармезан много нежели Все, практически готово. Теперь осталось запечь. Разгоняем духовку градусов, наверное, до 200, я думаю, минут на 15-20. Прошло 10 минут, и уже очень так быстро начало румяниться. Я думаю, еще 10. Короче, за 20 минут точно справлюсь.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 если вы очень любите тушеную капусту и вы не веган это вам очень понравится. если вы веган вам это тоже очень понравится хотя я не знаю вегана можно йогурт молочный обычный палец вверх Внизу не забывайте подписываться на канал. Будем делать вкусные ролики. Всем пока!